Oh, my God. Вспомогательный Впереди вспомогательный курган две их местах, И под 90 градусов тот курган, которого вы начинали. Посередине На стоял ехал, вообще помню, даже в 50-х. Да? Ну, к сожалению, куда-то дел. Ряточка он там вот диарех, где где-то милиция. Где Или антропоморная да, Находил останки керамической посуды видимо приносили реху тоже обновили то есть место такое скорее всего напоминает солнечную обсерваторию да? она связана с какой-то определением ста года. Вот, потому что на захоронение она не очень если оно даже было то ее по всей видимости разграбили да ну грабили все начиная с КГБ все артефакты вывозили. Да. Грабили немцы 1941 год, по да. юг Украины, да, очень много. Если вы помните, 44 1944 год да, Малинов пришел на Новый Одессу, он гнался за 6-й танковой дивизии СС. Он хотел отменить вот эти сокровища ННР. Ради этого положил только в первый день 1700. Плюс там 4 дня или 4 дня митры, это чтобы знаете, кто это знает, Новая Одесса, это нету ни леса, ни берега общего села, разобрали деревянные мельницы и деревянные шарфы, делали берегу, немцы потеряли около 40 человек, нас я не помню общее количество. 1701 день, в следующий день там было 800, 900 и прочее, место очень крутое, здесь по некоторым источникам, тем, что я читал, можно было делать посвящение к джуру, да? это первая степень посвящения. Мальчики, достигшие возраста 13-15 лет, накануне делали стрижку, помните, да, такой? Вот. переходил дед, отец и сын. Вся семья становилась по кругу, готовили завтрак. Они встречали солнце давно, ну, вы знаете, солнечные Энергии самые крутые за 90 минут до восхода солнца. 90-45 минут восход солнца. Да? И когда солнце встречались, все спускались и праздновали вот этот момент, обряд посвящения. Вот Культура очень интересная, да? вот у меня сегодня возник вопрос, да, обратиться к Пете, да, побеседовать. Я думаю, что ну, пора, надо делать тур такой общеобразовательный для всех. Его практики, мои знания. То есть выработать какой-то курс, который даст людям элементарные ценности, которые можно общаться каждый день в жизни, применять просто каждый день. Это не супер глобальные знания, но как бы восстановить, восстановить пытаться, это на коды, да. Людей, которые живут на территории Украины. Потому что это очень важно понимать суть. Да? Вот я уже вам приводил примеры. Что такое слово Кахани? У нас все девчонки, специалисты в области кахани. Переведите, пожалуйста. Это с санскрита слово перекладается на Крымский море, переводится. тех, кто признал босизм. Ведьман, тот, кто может организовать победу. Сабля, та, которая умеет защищаться. Пандура, та, которая издает чарующие звуки. Каша, подрибная на зерно. Вот когда знаешь истоки языка, вы понимаете совершенно другие смыслы, и вы в свои практики, в свои энергии вводите то, то, что может быть самым крутым. Это этнокод человека, который живет на этой территории. Это достаточно крутая тема, чтобы понимать. Вот я сегодня, уже второй год понимаю, что если я не знаю человека, то мне нужно... Как я говорю, сосканировать нежность, да, понять, что. Вы. Тогда это быстрее, чем разговор. Можно надавать есть практики психологические с первого вопроса. Определить тип собеседника. Как, как вас зовут? Леночка, ага. как вы провели отпуск в прошлом году? А мы на его... Ну вы... мне можно не отвечать. Я уже понял, кто вы. Вы визуал. Вы представили картинку, отвернули на секунду. Взгляд. Есть другие вещи вещи вот Юля мне мозги пудри третий ход да. я ее обнял и мне уже все стало поделать. Все круче гораздо поэтому нужно понимать вещи которые жили наши предки да это очень важно люди вставали я хочу вам объяснить одну вещь они вставали каждый день и понимали что делать в отличие от нас сегодня они знали какой праздник какая энергия что сегодня можно сделать что нельзя что сделать на будущее как помянуть предка? да мы ходим все на кладбище но мы не понимаем что мы пользуемся скидским обрядом до сих пор вот придя сюда нужно было пролить три капли красного вина это первое что нужно сделать даже вот, выходите там на поминки на дегата и прочие вещи это вещи которые в нашей крови да это очень важно важно понимать кто такие анты арии да которые, вот мы, это период который мы три поля. Антарий, это вот период, в котором появились первые принципы духовности. Да? Это гостеприимство, доброта и да? Очень хорошие вещи есть моменты у сковороды, которые вот эти вещи очень тонко, круто описывают. Поэтому нужно это понимать, принимать. Петя делает классные вещи. Да? Может быть их нужно как бы расширить для большего такого круга понимания вернуть людям эту тему которые потеряли это да. может мы перестанем догонять 13 дней в календаре mm -hmm. может станем смотреть на, по другому на будущее научимся создавать а не говорить не коу чем нибудь не тренинг а создавать так, другие вещи yeah. все что я хотел сказать да Курганы вспомогательные под 90 градусов. Можно замерить, кого есть компас. сказал